Всем привет! Я бы хотел вам задать один вопрос. Как часто вы видите телефоны размером с кредитную карту? Думаю, что нет. А вот для китайцев такие гаджеты не удивление. Итак, я представляю вам 5 очень маленьких телефонов, естественно, с сайта AliExpress. И давайте начнем. Пятое место. AEQ-C6 этот телефон обладает самыми слабыми характеристиками, впрочем, как и все его сагаджетники. Экран меньше дюйма, а значит батареей емкостью в 320 час должно хватить на продолжительное время работы. И между прочим, экран цветной, а не черно-белый, что немаловажно. В нем также присутствует Bluetooth, с помощью которого, как уверяет производитель, можно подсоединить беспроводные наушники, так как в нем нет 3,5 мм миниджека. Но я думаю, вы сами понимаете, зачем ему выход под наушники, если телефон тонкий. Вес такого малыша составляет 28 грамм. Также в телефоне присутствует будильник, календарь и калькулятор. Я думаю, такой телефон подойдет маленьким детям для того, чтобы звонить родителям. Ну, а если вы взрослый, то не расстраивайтесь, он тоже вам подойдет. На случай, если ваш основной разрядился. Цена такого резервного гаджета составляет 770 рублей. А мы идем дальше. Четвертое место, AEC M6. И вот снова фирма AEC отличилась. Они создали почти iPhone 4 или iPhone 5. Только без камеры и очень тонкий. Но это лично мне так показалось. Я думаю, вы со мной тоже согласитесь. Этот телефон уже немного помощнее и лучше предыдущего. Диагональ экрана здесь почти 2 дюйма. Разрешение экрана здесь большое и составляет 480 на 320 пикселей. Это, в принципе, единственное отличие которые у него есть. А так в целом он такой же, как и предыдущий. Вот только цена здесь будет выше, телефон вы можете приобрести за 1100 рублей. Третье место. Melrose S10. А вот этот телефончик я бы себе купил, так как этот гаджет можно использовать не только как резервный телефон, но и как полноценный основной. Почему? Сейчас все по порядочку. Ну, во-первых, батарея на 450 мАч, и не спрашивайте почему. В него можно вставлять microSD-карту до 32 гигабайт. Помните, да, в прошлых телефонах такого не было? Также у него есть фонарик, хоть он и маленький, но чтобы что-то найти по салону, будет достаточно. Но, к сожалению, в этом флагмане нет выхода под наушники. Зато этот телефон можно спокойно использовать как Bluetooth колонку Прибить этот телефон вы можете за 1500 рублей. Второе место. DTNOI, oi 0 VFone S8. Это первый телефон на нашем топе с сенсорным экраном, и по размерам он намного меньше предыдущих. Он также поддерживает microSD-карту, а также обладает Bluetooth 4.0 версией, что гарантирует быструю передачу данных. Разрешение экрана 240 на 240 пикселей, а также имеет достаточно хороший аккумулятор на 380 мАч. Цена телефончика 3000 рублей. И наконец. Первое место нашего топа пяти самых маленьких телефонов с Алиэкспресс занимает. Так, но перед этим я бы хотел сказать. Помните, я восхищался телефоном, который был на третьем месте, да? Помните? Я говорил, что он круче всех, да? Э -э так вот, забудьте, что я вам сказал. Этот телефон круче всех. Итак, представляю вам почти iPhone 7s. Я думаю, вы никогда не задумывались о том, что айфоны могут быть еще меньше. А вот китайцы не думают и пили телефоны покруче айфонов. Таким является этот флагман. И я думаю, что у наших восточных друзей получилось переплюнуть в айфон. Тем более, что он и стоит дешевле, чем iPhone. И, как пишут владельцы этого гаджета, он идеально справляется с функциями смартфона. И, кстати, хочу вас предупредить, что работает он не на iOS, а на Android. Так что если вы за яблочник, то тут, извините, не получится. Характеристики телефона внушают доверие. Во-первых, это единственный мини-телефон, у которого 4 ядра процессора. Немногие нормальные телефоны столько выдают, а он молодец. Оперативная память у него такая же, как у iPhone, 1 гигабайт, что я скажу неплохо для такого телефона. У него также встроена 5 мегапиксельная камера. А также фронтально на 1 мегапиксель. Так что я, наверное, этот телефон себе прикуплю за 2500 или 3200 рублей в зависимости от комплектации. И бонусное место. Этот телефон я не мог оставить в стороне, но и добавить и в пятерку лучших тоже не мог. Почему? Смотрите сами. Смартфон, нет, телефон скорее всего, спиннер. Да, это телефон-спиннер. Ну, китайцы, ну вы даете. Никто, кроме них, до такого бы никогда не додумался. Характеристики телефона я, естественно, вдаваться не буду, так как в этом плане он такой же, как и телефоны, которые были на пятом и четвертом местах. Единственное, что его выделяет на фоне всех этих телефонов, это наличие подшипника, за счет которого он и крутится. Кстати, он еще и светится. А на этом у меня все, и я с вами прощаюсь. Если вам понравилось видео, обязательно напишите об этом в комментариях, ну, естественно, поощрите меня лайком, что ли, и, может быть, если наберется достаточное количество лайков, я сделаю вторую часть такой вот подборочки интересной. Все в ваших руках, ребята. Всем пока!